Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется вот такой корпус В моем случае это корпус от советского разветвителя телевизионного сигнала Для удаления различного рода неровностей, а также для придания корпусу более эстетичного вида Прохожусь наждачной бумагой по его краям Более значительные повреждения удаляю с помощью напильника недостающие составные элементы корпуса изготавливаю из пластика для лепки пластилина пластик довольно твердый существует разных цветов очень удобный для различных самоделок легко и быстро режется с помощью обыкновенного резака для того чтобы закрепить боковые стенки фиксирую их с помощью клея В одной из торцевых крышек сверлю отверстие для установки органов управления. Также по центру с помощью перевого сверла сверлю большое отверстие диаметром 25 мм. В отверстие устанавливаю вот такой микроамперметр. Далее отрезаю от телескопической антенны бывшей небольшой отрезок. С помощью плашки 2 миллиметра нарезаю соответствующую резьбу на данном отрезке. <звы> Устанавливаю полученную антенну и фиксирую ее с помощью соответствующей гайки М2. Для того чтобы не затягивать видео. Весь монтаж я произвел за кадром. Все очень просто, справится любой даже самый начинающий радиотехнический монтажник. Для чего же предназначен этот девайс? Данный прибор предназначен для поиска скрытой проводки. В чем его главное преимущество? Главное преимущество заключается в том, что имеет место возможность изменения чувствительности. Соответственно, эту самую чувствительность мы можем вручную выбирать и благополучно находить электрическую проводку, Вне зависимости практически от ее глубины расположения. Схема абсолютно идентична той, которой мы собирали в предыдущем видео. Поэтому никаких пояснений особо она не требует. Вот такое чудо устройство. До новых встреч. Жму руку, но посрам. Пока.